Всем привет, мои подписчики! Сегодня я ходила в школу за продуктовыми наборами. И хочу вам показать, что дают в нашей школе. Так, сок яблочный 1 литр. Хлопья кукурузные. Так, что у нас тут еще? Макароны, макфа, сахар. Масло подсолнечное, 1 литр. Геркулес, каша. Так. Греча, куда же без нее? Какао порошок. Так. Пакет мазгущенко. У нас есть тут сардина консерва горох и молоко так это у нас что шоколадный батончик еще хрустящее лакомство и молоко сейчас посмотрим сколько у нас молока раз пакетик два три четыре пять 6, 7, 8, 9, 10. В общем, 10 пакетов молока. Вот такие вот наборы дают малообеспеченным семьям в нашей школе. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.